Друзья, вы на канале Геймс И Сегодня я решил посмотреть на такую игрушку, как Out the Hidden. Это игра, которую я увидел недавно в поэмаркетинге. Я не знаю, о чем она, но скорее всего о космических приключениях каких-то. Но перед тем, как мы начнем этот видеоролик, я бы попросил вас поставить лайк и подписаться на канал. Продолжаем. Так. А, получается новая игра. Настройки, ну наверное, давайте подбившие. То что, а, тыщите свои корабли потерянные в предыдущих играх, ну игр предыдущих. В предыдущих... Я пока ничего не понимаю, о чем он говорит. как-то нифига не понимаю это трейлер который на английском почему-то его не удосужились перевести но ладно сейчас я убавлю звук не может быть я вижу незнакомую космическую станцию неужели она инопланетная может быть не удастся найти там помощь окей okay. Чтобы добраться до космической станции, выбейте сперва ее, а затем надпись Орбита. Так. Межпланетный реактор не работает. Чтобы открыть экран управления кораблем, нужно а, открыть вкладку корабль. Да, работает тут немало. Нажмите на модуль межпланетный двигатель, чтобы открыть панели его настроек. Что-то как-то все сложно. Где модуль? Какой? А, вот. Нашел. Так. Этот модуль вышел из строя. Нажмите «Ремонт», чтобы отремонтировать его. Для этой операции потребуется одна тонна железа «Фе» из вашего груза. «Фе» или «Фе». Не понимаю. Так. Окей, ремонт. Оборудование отремонтировано. Отлично. Все в полном порядке. Теперь нужно, нужно наполнить... Баки топлива. Так. И тащите водород H, э, в ячейку топлива в зоне техосуживания. Вот. Так, теперь бак полон. Таким же образом можно повысить эффективность циркуляции воздуха, введя в систему кислород. О. Это. Окей. Вернуться к карте звездной системы. Храбрь снова готов к старту. Наконец я смогу добраться до этой загадочной станции. Так, нажмите кнопку орбита. Орбита. Возьмите странного куба. Какое-то послание проникает мне прямо в подсознание и формируется в слова, которые вызывают во мне непреодолимое чувство и ощущение. Сообщение говорится о звезде. Значит ли это, что я должен туда отправиться? Так. Ебать. Нихера себе. Это вот... М -м, ясно. Нажмите кнопку карта системы, чтобы вернуться к навигации. С помощью этой технологии я снова могу перемещаться между звездами. Я попробую собрать это устройство из оставшихся запасов. Чтобы открыть экран управления кораблем, нажмите вкладку ⁇ Корабль ⁇ Нажмите на свободную ячейку, в которой хотите построить гипердвигатель. Так, запись идет. Все отлично. Где? А. Что-то я путаюсь. Для постройки гиперды гипердвигателя... Для постройки гипердвигателя требуется кремний. CI. А у меня его нет. Отлично. Хороший вывод. Нет кремля. Думаю, я смогу добыть немного кремния. Если я разберу модуль анабиоза. Если я смогу мгновенно перемещаться между звездами, у мне все равно больше не понадобится. Окей. Так. Модуль предназначен для погружения экипажа в анабиус. Ясно. Он нам точно не понадобится. Кремний помещен в свободную ячейку. Окей. Нажмите на свободную ячейку, чтобы посмотреть доступные технологии. Что-то все слишком сложно. Мне это не нравится. Оборудование установлено. Самому не верится, он действительно работает. Теперь я смогу совершить прыжки от звезды к звезде. Передо мной открыта вся галактика. Так, чтобы открыть звездную карту, нажмите вкладку Галактика. Так, используя звездную карту, можно перемещаться между звездными системами. Окей. Зеленая круг означает радиус действия гипердвигателя. Синий круг означает э, круг... Синий круг означает радиус действия телескопа. Окей. Okay. Чтобы получить информацию везде, нажмите на нее. То есть, если я хочу вот сюда, то я могу поплыть вот сюда. Это желтый карлик. Желтый карлик. Окей. Okay. Так, день 18. Мне на пути попалась длинная белое облако, плывущее в космосе. Анализ показал, что это водород. Какие-то непонятные свойства космического поля. Или другие причины. Кому это интересно. Заставили молекулы водорода обратиться в облако. Так или иначе, байки я заполнил. Вы пополнили запас топлива. Это отлично. Молодец, братан. Так. -с. Получается, каменистая планета и газовый гигант. Много руд. А чего нам не хватает? Нам вообще... Ой. Нам вообще не хватает этих газов, поэтому зонт. Глубина 5 километров. Ну, давайте. 5 километров. Гелий 10 штук. Это же гелий. Если не прав, поправьте в комментариях. Может у меня из подписчиков какие-то Менделеевы Нового поколения смотрит. Но маловероятно. Так. Блин. Вот так. Давайте на один. На два километра. Вот. Опа, это что у нас? Я не понимаю, что такое. Так, давайте закончим. Та-та-та-та-та. Это мы вот сюда можем, сюда можем и вот сюда можем. Не звезда, красный карлик и э, желтый карлик. Давайте на красный карлик. Ой, гигант или карлик. День 27. Передо мной буквально из ниоткуда появился хвостальный корабль. Ум мигает огнями, издает как... какие-то звуки и даже пытается проникнуть в мой разум. Он отправил мне ментальный запрос. Я вижу две связанные между собой сферы и у каждой по восемь маленьких спутников. Чего он хочет? Блять, это загадка на химию или чё? Дать кислород, улететь или дать топливо? Ох, блин. Я не помню, что там. Давайте не будем паяться и просто нажмем рандомный ответ. Просто дать топливо. Я сбросил в космос немного топлива. Надежды, что он хочет именно этого. Странно, корабль мигнула огнями, забрал мой подарок и исчез. И никакого спасибо. Одно слово. Инопланетяне. Блять, а у нас мало топлива. Что делать? А, гелий. Фух, что я сразу гагается это начал? Что за? Так, кокон. Таинственный кокон. особо э, сплетён из каменных нитей. Я касаюсь его поверхности и чувствую тепло. Он пульсирует, подобно живому существу. Интересно, что появится на свет из него. Давайте подождем. Подождём, подождём. подождём папа па па па пам па пам Много Садместа он Роуд Адместа Чего? И на Каразонис Майомега Гениально Изучим новые слова Так, сколько там идет Мой Запись Наверное Достаточно долго Бур Опа Такс Омега. Ну Так, ну я, наверное, вот этот сброшу Да, конечно Я лучше возьму Вот такую вот фигню Если я закончу Ничего не будет Так, корабль Мне срочно нужно потаять железо Твоюши налево Хелий И бурж. Да, я просрал Ч такое? Так, ценится за теплое Медь, ага А это углерод Ну, наверное, медь она намного дороже Чем какой-то углерод Поэтому А это что? Золото Опа. Вот это я оставлю. Оставлю вот это и... Что это? Торий. Реактор. Ф -ф -фан -та -та -та Блин, ну я не знаю. Это херня какая-то. Что это? Телескоп. Я не знаю, как это работает. Окей, закончу. Да, конечно. Давайте, наверное, сядем на какую-нибудь планету. Так, я обеспокоен свойствами регенерации, которые имеет гипердвигатель. Я вижу два варианта развития событий. Либо я возвращаюсь на Землю, и на ней больше никто не стареет, а это значит перенаселение, вымирание, сумасшествие. Либо эти бессмертные люди начинают колонизировать другие звездные системы с помощью гипердвигателя. Галактика при... переполняется топами надменных ново... новоиспеченных богов. Это было бы ужасно. Я уже не уверен, что возвращающение на Землю такая уж хорошая идея. Ладно. На этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и жмякайте в колокольчик. Ссылочка на Если вы хотите продолжение, то, то давайте наберем 15 лайков. И тогда выйдет новое видео по этой игре. Ну, а на этом у меня все. Всем до встречи в следующей серии. Всем пока!